Здорово. Онлайн формат тренинга практика впервые и единственный раз в жизни. По многочисленным просьбам. Многие просили меня сделать это. Наконец-то я решил это сделать. Плюс эпидемиологическая обстановка в мире, которая не позволяет людям приехать из других стран и далеких городов. А также по многим по многочисленным просьбам люди хотели заглянуть за ширму, посмотреть, что же там такое происходит на тренинге практика. Я решил для вас, ребята, сделать онлайн формат. Самого популярного, самого эффективного тренинга практика, который у нас есть, который мы уже ведем два года Это максимально эффективный онлайн тренинг, максимально приближенный к живому мероприятию С 3 по 6 сентября в Москве я буду вести живой групповой тренинг практика У тебя есть возможность поучаствовать в нем, находясь в любом городе мира, в любой точке мира. В онлайне посмотреть его в трансляции. Ты будешь смотреть этот тренинг, ты будешь задавать вопросы, ты будешь делать практику. У тебя будет полнейший эффект присутствия. Как все будет проходить? 12 часов дня в четверг мы встретимся с ребятами вживую. Будет 2,5 часа вводной части. Ты смотришь это в прямой трансляции, ты задаешь вопросы. Я также обращаюсь к тебе через экран моего телефона или компьютера. Дальше я рассказываю, что мы будем делать, какие задания, подробно все объясняем, идем в поля. Вечером ты получаешь э, практические задания, которые нужно будет сделать до следующего дня. Дальше, пятница, суббота и воскресенье, три дня подряд с утра до вечера, с 11 до 8. В 11 утра мы встречаемся с ребятами в зале и с тобой в онлайне в, в, в прямой трансляции. Два с половиной часа утренний разбор Мы разбираем каждого участника На твои вопросы в чате я отвечаю на них И ты получаешь свой ответ Дальше мы идем в поля Я со своими учениками, помощниками и тренерами С теми, кто приехал вживую Ты идешь самостоятельно Но, возможно, ты найдешь себе какого-то товарища В чате, в который ты попадешь И будешь делать эти задания Также вечером в 6 вечера Мы встречаемся обратно в этом зале А с тобой встречаемся в онлайне и проводим вечерний разбор, на котором также я поднимаю каждого участника, разбирая его. Ситуации очень сильно похожи. Ты максимально услышишь похожие с собой ситуации, похожие вопросы. Также задашь свои вопросы в чате, я на них отвечу. И так будет проходить, получается, с четверга по воскресенье включительно. Так выглядит тренинг-практика, а для тебя он будет проходить в онлайн-формате. А Единственное отличие, по сути, только в том, что практику придется тебе делать самому, самостоятельно. Но в любом случае, ты получишь все для того, чтобы у тебя получилось самостоятельно сделать эту практику. И почему ты сделаешь это? Почему я тебе это гарантирую? Потому что будет а, жесткая дисциплина, такая же, как и в живом тренинге. Будет жесткий тайминг. Не получится такой, сделаю потом, когда-нибудь. Нет, ты сделаешь прямо сейчас вместе со всеми. И вечером я буду спрашивать тебя в этом чате, в онлайне сделал ли ты задание или нет. Ты получишь тонну мотивации от меня и моих коллег-тренеров. Все участники онлайн Формата попадут в специальный закрытый чат, где ты будешь общаться, где ты найдешь единомышленников, где ты, возможно, даже найдешь себе какого-то товарища в собственном городе. Важная вещь. Ты получишь в подарок, как участник этого тренинга, теоретического материала больше, чем на полтинник. То есть 50 тысяч рублей стоимостью. Это 4 видео общей сложностью 6 часов. Теоретический материал, который мы даем на своих индивидуалках и на живом тренинге. Запись тренинга, легкие знакомства, как привычка, около 20 часов Флешка-практика, то есть это то, чему нет вообще никаких аналогов в мире Мы сами делаем все задания, снимаем это на скрытую камеру, показываем, как это делается Ты смотришь, повторяешь за нами и тут же получаешь результат Два диска по свиданиям, твое идеальное свидание и свидание уровень бог Запись онлайн-тренинга по онлайн-знакомствам, как получать лучших девушек из сайтов знакомств Две книжки в формате pdf, мужская книга номер один позиция сверху, то есть кучу-кучу материалов про кинестетику целый отдельный курс, то есть ты получаешь в подарок как участник в качестве теории материалов на целый полтинник. Еще одна фишка, на этом тренинге среди онлайн-участников я разыграю живое участие в следующем, который начнется в начале октября, тренинги-практика в Москве, одно место. То есть, попадя в онлайн, ты получаешь возможность участвовать когда-то вживую. И стоит это всего лишь 7000 рублей. Для того, чтобы забронировать себе место, записаться на этот онлайн-практику, тебе нужно оставить заявку или даже создать заказ и сразу оплатить, если есть возможность, под этим видео. Ссылка внизу. Никогда такого не было и больше не будет. Онлайн участие в самом-самом эффективном тренинге по эффективному общению с женщинами и личностному росту. Практика с Шамшуриным и его коллегами. Все, пока, вырубай.